Клиенты часто интересуются, а как определиться, чем заниматься в жизни, чтобы а, в старости не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я рекомендую простую технику. Представить, что у вас есть линия жизни, прошлое за спиной, ваше будущее у вас впереди, вам в этой точке, где вы стоите на этой линии, ровно столько, сколько вы, вам сейчас лет. Техника называется 120 лет. Значит, вам впереди. Нужно будет сделать прожить 120 лет Каждый шаг вперед Это плюс 5 лет Плюс 5 лет Но прежде чем начать идти вперед Тоже вспомнить то, что уже наполнило вашу жизнь Делать шаг назад Вспоминайте, что было за прошедшие 5 лет Потом делать еще шаг назад И еще минус 5 лет И еще важные события в вашей жизни Это, например, первый класс в институте ну, первый, первый класс в вашей школе закончили, закончили институт Возможно это первое свидание Первый секс Или это свадьба Вспомните рождение ребенка Вспомните все значимые события в вашей жизни Когда вы дойдете до максимального То что вы вспомнили Это возможно быть какое-то событие в садике Ну нет, первый класс тоже пойдет Потом Вы проживаете Идете вперед до точки Где вы начали и уже проживаете эти события с вашей взрослой головой. Как вам уже сейчас эти события кажутся с высоты прожитых лет. Ну и потом вы идете вперед, прибавляя по 5 лет. Плюс 5, плюс 5, плюс 5. Очень многие обнаружат, что их цели это социальные установки. То, что хочет общество получить от них, а не то, что они хотят от жизни. Ну и таким образом начинает прояснять себя. Представьте, что есть волшебная палочка, и вам не нужно работать ради денег, вам нужно работать ради собственного удовольствия. И дел... Что вы будете, чем вы заниматься, что вы будете делать? Обратите внимание на семью, обратите внимание на свои хобби, обратите внимание на здоровье, как будет выглядеть ваш день, ваша неделя, ваш месяц, ваш год, ваши эти пять лет. И дойдите до 120 лет. Очень часто люди в 70 лет хотят уже умереть, заболеть. Я им напоминаю, что в руках волшебная палочка. Не стоит пожелать себе болезни и мучительной смерти. Попробуйте прожить жить счастливо. В этом и есть упражнение. Дойдя до 120 лет, поблагодарите себя за прожитые годы. Ну и делайте еще один шаг. Так называемый будете называться себя ангел хранить. Почувствуйте, походите, дайте там передышку 2-3 минуты. А то ли жизнь вы прожили, а так вы ли ее прожили. Как вам она? Развернитесь лицом к себе, к своей прожитой жизни, к тому, кто стоит на этой линии жизни. И дайте рекомендации про то, как вам нравится эта жизнь или не нравится, что бы вы хотели в ней изменить. Не, скуби, не, ску, не будьте скудны на послание, будьте щедрыми. Когда закончите говорить себе послание, встаньте опять в исходную точку и услышьте, что вы себе говорите. Очень часто люди забывают в принципе, что говорили, хотя говорили там чуть ли не пять минут своих посланий. Ну, у нас из ангело-хранителя к себе настоящему. Будьте внимательны. К себе. И когда услышите, что-то вам понравится, что-то нет, примите к сведению и поблагодарите себя за прожитые годы еще раз. Примите это и примите решение главное, чем вы будете заниматься, исходя уже из понимания, как может выглядеть ваша жизнь, о том, насколько она вам приятна и рада. Именно это позволит вам определить ближайшие действия, чем заняться и как жить дальше. делать упражнения, получайте удовольствие и будьте счастливы.